слишком далеко. Сейчас я прерву ее вещами. Не обольщайся, гейбель жрецов. Не спасет Землю. Мой народ выживет. Я отвечу на людские молитвы и вознагражу верных мне. Этот корабль построен дворцами. Она знает его системы. Последний жрец отправится в более надежное убежище. И мы продолжим работу безо всяких доступных помех. нахождения третьего жреца не определяется. Демоническая активность в точке вторжения повысилась на 41,3%. Это крупнейшее кровавое гнездо на Земле. Теперь я наведу портал на кровавое супергнездо. Так, мы продолжаем с вами уже Doom Eternal. Так, получилось, что она все-таки все повзламывала. Это было достаточно неожиданно. И как-то... Главное, что запись началась достаточно вовремя. Так, сейчас мы будем направляться на гнездо. А мне куда-то вниз. А, я же не могу супер бегать. Я могу только так. шашками, шашками. Так, что ты мне хочешь сделать? Блять, еще и патрон потратил. Упаньки. Баллиста. Ебать Она тоже энергопатронами стреляет у -у, ебать. Ну все, есть новая пушка баллиста Уже хорошо Сейчас будем карать неверных А точнее она хочет карать неверных И делать из них свое, так сказать, пастбище Но так как у нас все легко и просто Мы открываем портал И идем в кровавое супер гнездо В прошлый раз, я помню, мы побеждали босса ни одного, а потом двух а потом еще парочку. И все было очень красиво и аккуратно. Так, кровавое супергнездо. Дрек Ранкар мертвый, теперь в живых остался лишь один жрец. Но покончить с ним будет не так просто, ведь его укрыла сама Созидательница, желая Земле скоро гибель. Она сделала все, чтобы армия Ада поглотила планету как можно быстрее. Из гнезда появляется все больше и больше демонов, и шанс на выживание тают с каждой секунды. Найдите и уничтожьте гнездо, пока не поздно. Такие вот нам говорят красивые вещи. Звук. звук. Так мне нужно найти все, уничтожить все. Сохраняйте спокойствие. Обстановка только кажется тревожной. У нас все под контролем. Это, конечно, очень мило такое говорить, особенно мне. Новое супергнездо находится рядом. Это место, где началось вторжение Старейший оплот зла на этой планете Блять, Силы комитета Не смогли отразить атаку демонов Это, конечно, все очень красиво Все очень прикольно Но это не очень обнадеживающе Тихо, тихо Ну-ка, пошел вон Отлично, минус один Так, о, вижу книжечку Прекрасно Что-то я не очень-таки давно блять, тихо, не очень часто заходил в Дум что я все забываю как что Так, тихо, нет, что-то это ты очень много тратишь Ща мы сделаем Ну, почти так, как я рассчитывал Почти Я был близок Так, на карте, на карте я все взял, отлично не не не не, не мне это не надо До свидуля О, вижу жизнь Э, куда? Так, так, так, так, тихо, ребятки я понимаю, все очень красиво сейчас разворачивается Но мне нужно... Отлично Отлично О, минус одна Патроны кончились Ладно, ничего, не проблема Ай-яй-яй, что-то подлогнул даже, малек. Вот это было некрасиво Вот это было некрасиво Так, начинается, значит, пальба, месиво И нам нужно уничтожать все это дело Уничтожать какими-то способами. Значит, чтобы туда попасть, скорее всего, нужно куда-то залезть и куда-то что-то сделать. Ну, так как я не супер, э, не ассасин, который может лазить по стенам вдоль и поперек, я могу просто ходить и уничтожать. Это я умею. Хотя бы чуть-чуть, но я умею. Так, минус один, минус второй. Я будем считать, что это минус. Они стали намного живее. Как это еще сказать? Да взрывайся ты уже Отлично Тихо, тихо Ты своим огнеметом-то Огнеметом Огнеметом-то огнеметом своим это, аккуратней Приятного аппетита Отлично, минус сразу толстый Ух ты, нифига, у вас пушки пыль да вы прям терминаторы, мать их Ты встанешь? Нет, отлично Я думал он уже Он встал? Нет, не встал вроде бы Блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, хпшечка, хпшечка. Отлично, до свиданки. Мне нужны нужно жизни. О, вот это, вот это, по моей части. Вот это оружие по моей части. Отлично, минус. Отлично, отлично. Так, где этот? Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Патроны, патроны. Кончились патроны. Хорошо. Раз. Два. Отлично. Оторви ему упасть. Прекрасно. И тебе. Ой, бабахнет сейчас. Красиво бабахнула. Жалко, здесь э, не разрушается все, так сказать. Ну да тихо, ты не мешайтесь, не мешайтесь мне. Что вы тут лезете ко мне тут? Куда не надо? Бля. Тут такое малое пространство, капец. Меня это даже немножко раздражает. Потому что боязнь того, что я упаду, или боязнь того, что я не допрыгну куда-то... О, что это такое? Это не ломается. Аптечка моя. Прекрасно. Не, ладно, пространство не такое маленькое, как я думал. Братан. Ой, не то оружие. Перезарядился. Молодец. Опять не то. А вот теперь то, что надо. Великаш. А, это мелкий мелким здесь делать нечего так, ага, ты телепортируешься ну, хватит телепортироваться когда нету головы правильно, зачем? кушай, приятного аппетита молодец жаль, что все-таки анимации в будущем, ну, то есть через время, так сказать, вот это, которое прошло они не меняются ой, кого-то подорвал малех отлично где там? ух ты! Вот это был неожиданный порт Нифига у них длинные лапти Минус, отлично, мало боезапасов, а это плохо А, вижу патрончики Все, вопрос решен Проблема решилась сама собой Так, где мой этот недопулеметик? Где эта длиннорукая падла? Ты чего? Блин? Охренел совсем Ой Я хотел тебя подорвать, но Что-то пошло не так Какие у них длинные руки-то, а? Ой, мимо Блять. Блять. Да блять. Дайте мне хоть что-нибудь. Ой, не то не так кнопка. мне по-моему, на цена была Есть какие-нибудь еще тупаки? Хоть кто-нибудь. Ну такие недоживые микроорганизмы. Лови. Молодец, лови еще одну. Вот так вот. Покушай свою же ручку. Я могу? Могу тебя расстрелить. Прекрасно. Мне нужны твои патроны и деньги. Не знаю, причем тут деньги на они мне тоже нужны. О, нифига! Куда? Куда? Куда? Нифига, я тут зацепился. Лови еще одну. Вот теперь приятного аппетита. Прекрасно. Так, я где-то там что-то запрыгнул, как-то я даже не понял, как это произошло. Стопэ. Так. А, ну все, я понял. Раз. Два. С... Ага. Может туда надо что-то закинуть? Нет, там какая-то. Вышка Так, стопэ Может туда надо бомбу закинуть Я это умею Или стоп Так, не, подождите Так, хорошо, вопрос Там секретка Лови Ага, а, ну сейчас что-то откроется А, ой Ой, привет мелкий Пошел он. А, это тот самый, ну беги на меня, давай я здесь. Писа. Кисенька, я здесь. Опа. Опа. Ах ты ж, блядь. Ну давай, я рядом с стенкой встану. Опа. Блядь, не получилось. Его же надо в стенку вписать как-то. Ну давай, давай, где-то в стенку. Все, я у стенки. Опа. Отлично, уже два раза есть. я ему, по-моему, такое чувство, как будто я ему не хвост сорвал, а эти как Так, здесь как-то это все открывается. Скорее всего, вот эта вот штука не просто так тут летает, и с ней что-то можно сделать. Так. Эх, не попал. Можно, на самом деле, попробовать. Это как предположение, что мне надо делать. Ай, блин, патрон забыл сменить. Вот, Отлично. Так, так, нет, так нет да. Значит, что-то другое. Для куда я? Нет, или да? Подождите-ка. Так, под ней здесь ничего нет. Да, вот тут секретка, тут что-то еще внутри. Так, можно как-то куда-то забраться? понять для чего все-таки вот эти поручни все-таки пока непонятно подождите-ка подождите-ка так тут левел ап я понял тут тоже закрыто тут тоже закрыто интересно Так, что там за тачки летающие? Ну-ка. Я за что-нибудь зацепиться могу? Нет, здесь нет. Ну, здесь должны быть такие прям, наверное, вырезки, да? Вроде похоже, что можно зацепиться, но не, но и так же нет. Так, стопай, это просто под, подброс, подбросок, да? Просто меня подбрасывает. Интересно, блядь. Не, я понимаю, что я могу сюда уже, уже идти и не тратить время. Ну, а как же тут? остальное. Ладно, мы разберемся с этим. Может быть, может быть, но не факт по поводу. Далеко не факт. Отлично. Книжка есть. Так. Что я сюда пришел? А сюда пришел зря, да? Так, это еще рассказ о новых разных, разнообразных вещах. Так, мне дали ракеты. Зачем-то, а зачем, пока не понимаю Это все? Это дальше уже некуда двигаться? Я понял Можешь попробовать жахнуть ракеты? Да нет Так, я пришел сюда Можешь сюда жахнуть ракеты? Да нет Хм Конечно, осколки остались, но на... А, все, я понял Э, долезть будешь? Отлично Что здесь? Оказалось Блять Напугали <связь> сестры, теплые, проводы другу, в иной мир. <связь> теплые проводы Такие шутки мне по, по вкусу Так Давай еще разок тебя жахну. Ты тоже уже того. Отлично. О, улучшение! Вот это я вовремя зашел. Так, что ты у нас умеешь? Так, арбалистика. Ух ты, блядь, нажмите про чтобы зарядить энергетический снаряд, который проникает в тело демона, а затем взрывается. Стрела жнеца. Во -о, -о, о вот это мне нравится. Открыть. Открыть. Вот это мне нравится серб жнеца. Для меня это стрела, ну но... ничего, отлично. Патронов, наверное, тратит. Ой, блядь, наверное, пиздец. Здесь тоже эта штука есть. Так, отлично. Сейчас испытаем. Ну, не сейчас, а чуть попаже. Сейчас мы возьмем какую-нибудь пушку, которую мне не очень жалко. Нет, вот этот вот это перебор. Вот так вот. Прицепим снаряд. И еще разочек. Отлично. Робот вот этого сразу убрать. И вот этого тоже. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. А значит этого не было, правильно, правильно. Мне нужно на самом деле еще повысить количество патрон. Ебать! Пошел нахер! Пошел нахер! Пошел, блять, критическое здоровье! А я ведь хотел испытать эту пушку. Иди сюда! Иди к папке! Давай, разбегайся! Красота-то какая! пополам распилила, а вот это мне нравится вот это красиво было сделано ебать пошел нахер пошел он отлично, жизни есть жизни есть патроны есть, жизни есть так я ведь по-моему не, не, не, не, на Q могу она а замедляет время, я могу выбирать оружие отлично, воу, воу, воу я уже подумал, это кто-то другой, похуже а это ты тихо, тихо, тихо, тихо Тихо. малой. С тобой мы уже знаем, как разбираться и как быстро с тобой действовать. Ой, опять этот хрен. Где моя энергетическая пушка? Извини, нам не по пути. А ведь я должен был его распилить. Может быть, просто урона не хватит? Ну ладно, не так страшно. Так, надо запоминать, что я, выбирая на Q, могу быстро пушку менять. Ну как сказать быстро, в замедленном времени подумать три раза, стоит ли это того или нет. Так, я отсюда. Эта штука... Ага, эта штука опускает. Да хватит лучше стрелять во мне. Отлично, очки оружейник. Так, хорошо. Эти штуки появляются, и я могу запрыгнуть сюда. Отлично. Мне же сюда и надо, да? Подожди, мне не сюда надо. Мне вот сюда надо. Патроны, секреточка. Ой, какой миленький. Это точно не я. Но он был миленький. Мне понравился. Так... Хорошо, допустим, да, ой, блядь, падай вниз Ой-ой-ой, чуть-чуть было бы это Меня не съело Интересно, если я останусь у него в во... рту А, ну меня продавит, да Меня продавит хорошенечко Отлично Так, что у нас внизу? Внизу, в принципе, еще может что-то быть Давай, кто кого Блядь, он меня быстрее нагнет Если я буду его дальше уже рукопашку пинать Да ладно, ты когда-нибудь умрешь? Блядь, не хотел умирать, прикинь Так, здесь есть какой-то ключ, который я также, скорее всего, не могу взять А, это... А, это все ключи, блядь, это еще все искать надо Ну, нихрена себе Так, хорошо, здесь я был? Здесь я был, да А, здесь дверка открылась, все, я понял Понял, принял Дверка открылась Здесь подъемчик наверх но ключ-то я от того прохода не нашел. Да и здесь все закрыто. А вот и ключ фиолетовый. Так, а как туда попасть? Тут есть дырка? Нет, здесь ни хрена нет. Ни дырок, ничего. Подождите, ну как ты же туда попасть? Можно? Сейчас мы вернемся на ту локацию. Подождите, а здесь у нас что? Здесь у нас ничего, здесь у нас просто стенки. Так, хорошо. Это локация. Ага! То есть, вот я отсюда, где-то, вот здесь, скорее всего, должен запрыгнуть сюда. Блядь, а что так сложно? А попроще ничего не могли придумать? То есть я. Вот я вот здесь. Каким-то образом я здесь. А здесь все закрыто. Здесь, блядь, все закрыто. Каким-то образом где-то, вниз, снизу, я должен запрыгнуть наверх. Чтобы упасть вот здесь Ебать Так, мне нужно вернуться Получается, к чему Мне нужно вернуться вот к этой фигне Это вниз надо упасть Сейчас я попробую Но не факт, что так оно и будет Так Вот, я внизу Я внизу Мне нужно Как-то попасть вот туда, правильно? Блять, Я, кажется, понял, конечно, смысл примерно, как я могу это сделать. Так. Вот так. Вот так, отлично. Еще один секретик мы подбираем. Потом. А, я не там, где я должен быть. Блять, ну, ну за что? Отлично, я опять вернулся на место. Нет, ну, скорее всего, это как-то по-другому должно быть. Стоп, если я сейчас разбегаюсь, прыгаю... Блять, прикинь, не дал залезть туда Урод Так, ладно, я не понял туда чего-то Тогда это как-то по-другому где-то Скорее всего нужно будет найти какой-то синий ключ Который, то это фиолетовый ключ, а мне нужен синий Ну ладно, будем действовать пока что дальше по сюжетке Пока что дальше по сюжетке Ну цепляйся Прикинь, он не зацепился Отлично. Я хоть и нажимал я но он не хотел цепляться. Так, и не сюда. Где лифт? Лифт где-то. А, вот здесь, да. Так, идем дальше пока быстренько. Вот эта штука. Цепляемся. Запрыгиваем. Опа. Тотем жестокости. Тотемы жестокости ускоряют демонов и придают им сил. Ускоренные демоны будут появляться до тех пор, пока вы уничтожите тотем. Подойдите к тотему и ударьте его, чтобы ослабить демонов. Так, если я сейчас спущусь, я уже не поднимусь туда. Как мне потом жить дальше? Ладно, тут будет телепортация, это все можно будет сделать. Так, тотемы жест... рядом тотем жестокости. Блять, и... уебать нихрена ни хрена себя они быстро. А вот и тотем жестокости. Так, жизнью я уже более-менее восстановил. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Нет, это так не работает, это так тоже не работает. Блять, блять, блять, блять. Ни хрена они быстрые. Офигеть. Дайте я хоть от парочки-то избавлю. Да ладно, он не запрыгивать никуда. А как мне его уничтожить, если этот тотем спрят? Так, карта. Карта. Нет, здесь ничего не видно. Отлично, залез. Уже лучше. Лови. Лови. Подожди. Подожди, подожди, не так. Вот так. А, энергетическая пушка вот так потом потом вот так пока он стоит вот так отлично уже лучше попал попал нифига не быстрый конечно офигеть отлично разорвал. а то есть я должен был его убить и Инфос... куда куда меня телепортировало куда-то не туда Так, ладно, главное, что мне хотя бы дали хп То есть пока я теперь... А, вот, все, я могу Блядь, да отойдите Отойдите, блядь Сейчас я вам тут, блядь, устроена Блядь, закрыли проход, прикиньте А, нет, все нормально Так, идем дальше Это у нас куда телепортирует? Хотя бы к жизни. Едем дальше Блядь, закрываются, прикинь. Блядь, да отъебись ты от меня так, это, это бронька. Ладно, это бронька. Блядь, да отъебись уже от меня. Отлично. Уф, блядь. Как же она меня подзаебала. Ну, тотем скорости, конечно, жесткий. Я тут не спорю. Так, ну я побывал везде, а я все ли я взял? Так, теперь мне куда-то туда... Я тут уже был, но я не взял фиолетовый ключ. Потому что я даже не знаю, как его брать. О, не-не-не, сейчас мне не до сражений, Это все попозже, это все потом Так, что у нас тут есть? Тут у нас, короче, все очень сложно Так, нет, сюда я не пойду Куда мне? Мне сейчас по тропинке сюда Так, я правильно иду? Потом направо, что ли? Не, подожди Нет, не, не сюда Вот сюда Да, вот здесь я не могу Блять! суки пугают меня всякие тут уродцы отлично спасибо за модельку мне нужно как-то взять вот эту штуку ага, локация закрыта не понял Ну и как-то же можно открыть ну, блять, должно быть можно. Может быть, после того, как я телепортируюсь на том телепорте? Да нет, нифига. Ладно, давай телепортируемся. Ну, я взял желтый ключ. Вернусь обратно. Так. А, я, кажется, знаю, как мне можно будет получить ту штуку. Скорее всего, чтобы ее получить, мне нужно отсражаться. Сражаться, так сказать Так, поднимемся обратно Здесь ничего Ничего Мало боеприпасов. Ну что, попробуем? Не, но ну, если я умру, будет обидно Я как-то потеряю жизнь Получается Нет, супер, какой я не туда иду Мне вот туда и наверх Да, вот сейчас я правильно иду как же к тебе попасть-то? Прям вот эта штука мне очень нужна сейчас Тоже нет М -м -м, печалька Ну, я, не, я просто думаю, что нет гарантии того, что если я сейчас там отсражаюсь, то меня пропустят Так просто, здесь сердце Ну, так сказать Блин, ладно, я не очень готов сейчас там сражаться Пойду дальше Так, я вернулся сюда же С золотым ключом А золотой ключ где мне нужен был? Там нужен был синий ключ А, мне вот туда сейчас, мне сейчас направо А, да, сюда мне нужен золотой ключ Отлично Земля, плавильный котел вселенной Чё, всё это, всё, Что, все это? Все, что хотел сказать? А, вот Во! Отлично Так Три А можно по-моему использовать только три, да? Эх Эх, эх, эх Печалька С помощью, помощью сражения убийства бла вот бла Так Убитый ударный волной Здоровье Так Соверши зверское убийство Вы ускоряетесь Ну пусть будет, короче Я его не могу использовать, да, ведь? Оно просто будет Оно просто будет... Правильно ведь? Так, где это у нас там смотрится? А, точно, я же еще здесь ничего не улучшал. Ёшка, на это все нужно время. Так, руны. А, ну вот, да. Всего три можно использовать. Я, то есть, я ее активировал. Вот эта штука нужна. Вот эта штука нужна. Штука, в принципе, нужна. Ну все, остальное так, для красоты. Мне не это нужно было. Мне нужно было а, модификация именно. Которая... Можно увеличить бэк... Ну, вот... Боезапас тогда. Так, так, исследование, когда классический предмет в досье открывается, все предметы получено за прохождение, увеличивает радиус раскрытия карты, на карте отмечаются все предметы для развития, жизнеобеспечения, так, костюм получает меньше урона, токсичных ядов и бла-бла-бла, а, нейтрализует урон срывающихся бочек, бочки появляются вновь. Так, на месте уничтоженных бочек остаются боеприпасы Кстати, приятно Осколочная граната Так, криограната Потом основные функции Ускоряет на уступах перекладинах Ускоряет смена оружия модификаций Ускорение заряда бустера Убивай, беги Не понял, зарядка бустера после... А, после зверского убийства Купить Купить, да, давай Отлично Убивай, беги, установлен, отлично Так, еще, ну давай еще вот это Поставим, то есть это все нужное, в принципе Еще вот эту одну поставим Нет, Соб, что это у нас? А, так, убитых взрывом гранат Выпадают кассетные гранаты А, еще гранаты Ебать, нихера себе, тут можно, блять, поумирать Нахер, три раза А, позволяет стрелять дважды Без перезарядки вот это мы тоже используем <coughs> Пусть нужно Вот эти вот все быстрые перемещения и так далее Это очень-очень нужно Ну, зарядка бустера, это фиг с ним Так, исследование Исследование, исследование Так, вот это тоже надо Меньше урона Отлично От всяких жидкостей Потом бочки 2-4 То есть, в принципе, что еще нужно У нас есть 5 Мы можем прокачать вот это так, обмороженные демоны получают значительно больше урона. Ну, нет, это меня не интересует. Это меня не интересует. Вот это вот можно поставить. Кластерные гранаты тоже прикольно. Так, исследование. Ну, поставим вот эту тогда. В принципе, этого будет достаточно. Прекрасно. А все. А дальше все, да? А как использовать... А как использовать эти вот энергоячейки? Как их использовать его знает да так подождите-ка возьму-ка я вот эту вот штуку а вот вот да с помощью этого так при максимальном заряде модификации жнец выпускает волну ага. заряжается быстрее Ебать, 6 штук отлично пусть заряжается быстрее вот, вот тут мне очень понравилась пушка поэтому блядь, пусть будет Пропустите испытание масля. Три раза убейте не менее 15 врагов. Ух ты, блядь. 15 врагов с помощью одной стрелы. Е... Так, бомбы-липучки. Вот это тоже надо прокачать? Обязательно. Уничтожьте 25 турелей с помощью арахнотрона, с помощью бомб-липучек. А, ну 25 турелей. Так, что еще? Что еще я бы хотел улучшить? А, пу -пу -пу -пу -пум. Термоудар. А, ну, кстати, да. Так, задержка при открытии, она после термоудара уменьшается на 25. Заряд термоудара на каждый выстрел увеличивается на 25. А, у меня... А, у меня 14. Так, что еще у меня есть? У меня есть еще... А, ну тут я все прокачал. Так, улучшение супердробовика, Время перезарядки, скорость перезарядки. Это меня не очень интересует. Так, точная стрела. Скорость увеличения с точностью. Скорость перезарядки. Ну, остается только... Остается только что? Остается только, только, только, только, только... Только термоудар прокачать, потому что штука нужная. Штука нужна Я ей пользуюсь все-таки, по крайней мере, намного чаще многих остальных, остальных вещей. И, конечно же, скорее всего... Стрельбу по очередям я не использую, она очень сильно жрет дрободан. От чего очень жалко его становится. Так, ну точная стрела, Понятно. Термоудар, термоудар я прокачал. Еще пять у нас есть. Что это у нас? Сомновидение. Нет. Тут я все прокачал. Ну тогда точно дробовики я прокачаю. На будущее пригодится. Если я буду им пользоваться. Против босса достаточно хорошая штука. Что мне еще осталось? Вот я не знаю, как вот эти энергобатарейки тратить. Может бронекостюм? Нет. Руны? Нет. Может руны как-нибудь? Нет, это убрать из снаряжения. Кодекс. Блять, а хуй знает Настройки колеса, оружия, настройки оружия Не, не знаю Ладно, это потом мы потом разберемся Сейчас мне вниз Сейчас мне сюда Синий ключ я так и не нашел Ну, может быть в будущем когда-нибудь да найду. Так, реверсант слабое место Уничтожить его инопланетные пушки Чтобы тот перестал э, Стрелять ракетами, это я помню так, ладно, это тоже неплохо. Почему-то они сражаются друг против друга. что меня, кстати, бесит. Ай, -яй, ай -яй, ай ай. Попал? Нет. Да ладно, он его прикрыл, прикинься. Блядь А ч сзади мешает? А, сзади поле появилось. Нет, твою мать. Тихо, тихо. Ой, патроны кончились. Ебать, ебать, ебать, ебать, нет. Я жив! Я жив! не хрена себе, я еще и жив. Фух, я живой. А везде мало боеприпасов, а это очень плохо. Еще и мало здоровья. Еще. О, ракеты. Ракеты, это хорошо. А что, на дрободане патроны все, что ли? Тава. Бля, пиздец. Это как хреново вообще. -то. Ну ладно, у меня есть эта пушка. Как бы не так обидно, как бы я мог сказать. Что это такое? Не знаю, что это, но я буду из этого теперь стрелять вот так Еба. ебать Ой, не туда Ой, не туда Так, так, куда ты попрыгал? Бля? Пошел Пошел Отлично, минус Так, звук подбрось меня Так, это я не знаю, что это Это не ударяется Это я тоже не знаю, что это такое Так, тихо, тихо Ко мне тут кто-то запрыгнул по-моему, он с одного пинка Когда делает суперубийство, так сказать Наносит урона, конечно, намного больше Потому что там прям видно, как проминаются части тела А вон и ключ А, нет, это не ключ, мне показалось Не, братан, мне придется забрать твое имущество И твое тоже Пожалуй, я заберу Отлично, у меня есть бадан. Ой, подожди у меня для тебя есть другое оружие Пошел на. Ах ты ж блядь. Ай, падла 50 патрон тратит эта штука 50 энергопатрон при выстреле Полтин О, одному и второму Отлично Не попал, нет, попал, отлично Это на самом деле приятно даже осознавать, что я все-таки не такой косой, как бы хотел Точнее не как бы хотел, а как получается Нах, пошел. нах пошел. Нахер. Нахер. Бля, да эта пушка тащит, я бы сказал. Сколько контроль 25 патронов на выстрел. Много. Много. но что поделать. Жить надо как-то. А я тебя распилить могу? Нет, не могу. Мой урод. Раз, два, три. И все. ха очень жестоко и очень красиво. Ой, прости меня. Вот так. Мне нужны твои жизни. Так, теперь меня просят зайти сюда. Отлично. Ну давай. Что я. О, ключик золотистый. Так. Чтобы добраться до сердца, нужны еще два ключа. Ищите. Меня еще так никто не подъебывал. Так. Хорошо. То есть мне надо просто идти дальше Так, бронька Иногда эволюция нужна немного подтолкнуть Мы в корпорации Делаем для этого все возможное Фига себе подтолкнусь Я твои подтолкнусь, знаешь, где видел? Я бы сказал, где твои подтолкнуть Видел А, ну это все, это чисто туда залезть Все, я понял Корпорация Блядь. устраняет разрыв Между человечеством да тех ты не стреляй Не видишь, я оружие еще не достал Нихрена, откуда у тебя огнемет-то? Вы вроде Существа какие-то непонятные А у вас там и огнеметы, и ничего только нет Ну, как говорят, по крайней мере Они в аду То есть из самого ада, да? Получается, если быть точным А то почему не все механические? Я понимаю, это все красота Это немножко разница, блядь Ну-ка, на раз Отлично, если один патрон выносит то... Бля, ты ч ⁇ невидимкой, что ли, можешь становиться? Нифига себе. А вообще-то мы об этом не договаривались. Где ты? Помолчи там, а? Да не ты. Ч ⁇ ты его защищаешь? Ну, и когда ты там уже... Бля. 37 патронов, 37 жизней. О, отлично, наконец. Фух, а то он мне тут так мешал, так мешал. Теперь твоя очередь, привет. Я тебя хотя бы все равно вижу. Отлично. Вот так вот. Мне сюда ведь? Подожди. Да, мне даже по заданию сюда, нифига себе. А я так прицелился хорошо. Ты думаешь, я буду стрелять? Да нет, я выжду момент. И начну стрелять уже чуть попозже Вот, сейчас мы боезапас-то и увеличим Вот такая штука мне нужна была Вот такая Так как боезапас меня волнует больше всего Я его и открою А там потом постепенно мы и откроем все остальное Когда боезапас просто уже на троечку Ну без него реально ведь никуда нельзя Так, а я теперь пойду еще в обратную сторону Подожди Там тоже может быть что-то интересное Или враги Или просто щит брони Тут заблокировано. Открытие это. А, я могу это открыть как-то. Как-то. Да ладно. Как-то можно открыть. Так, сдайтесь им. Воу, нифига себе, какая надпись. Станция закрыта. Я что-то даже не обратился внимание. Не обратил внимания, что меня просят, чтобы они сдались мне. Ну а что они не сдаются тогда, если тут так и написано, чтобы они мне сдавались. Так, это я, как понимаю, это что, это телепорт, который надо будет открыть. Сдайтесь мне. Ну, ух ты, а это у меня рука синяя? Интересно. Ой, тихо, не так-то быстро. Это сердце гнезда. Оно пустило корни в силовой установке комплекса. Гнездо можно уничтожить, включив генератор. А, хорошо. Так, давай еще и тебе, у меня 125 хп. Я не думаю, что ты так близко откроешь щит Ух, он его дважды выкрутил Прекрасно Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо Так, а, чтобы туда попасть Мне нужно проскочить через это Ну ладно, не беда, я могу прыгать А вот и ключ нужен красный Блять, пожуй говна Ага Фух. Вот это сейчас было что-то не по себе, даже немножко Вы просто представьте, как это было Вот так такой вот подходит себе и просто О, сердечко, привет Да тихо ты, тихо, не мешайся Лишь я оружие выбираю Я нашел Так, что у нас тут? Новая пушка О, Новая пушечка И заблокирована Блядь. Пажую говна Вот это, конечно, было мощно Так, прячься, прячься, прячься Вылезли Тут они тут свои щиты А, я провалил, а, ну да, точно Я же немножко не так сделал все. Так, хорошо, будем ждать Будем ждать, сейчас я пушечку обратно верну свою Где она? Вот она, отлично Отлично То есть, когда я взрываю ей щиты Скажем так Она заряжается у меня два хп, нифига, так я еще и жив оставался в то время. У. Ну, чуть-чуть совсем, но я был жив же. Это сразу вот эта штука, вот такие вот вот такие вот летающие штуки, мне напоминают почему-то Марио сразу. Прямо моментально. Так, что это за костюм? Противорадиационный костюм. Изолирующий костюм защищает игрока от ядовитой воды и слизи. Но теряет прочность со временем Его можно починить, отыскав пункты Восстановления изолирующего костюма Бля, я изолирующий костюм получил Ёпка. Сколько же всего Продумано в этой игре Ты думаешь, я не умею прыгать? Я умею делать вот так Поэтому вот мне все не очень страшно Так, куда мне? Ага. Ждем, ждем, ждем дождался. Ага, тут закрыто. Бля. Так. Куда мне еще можно прыгнуть? Пока чинить я его не буду, потому что рано. Так, подождите-ка. Подождите-ка. А куда мне тогда? Тут я был. Не понял. а, -а, -а Ага, я понял. Да, блядь. Ага, хорошо, взял А, еще и обратно вернулся, да? Как это все как-то некрасиво все сделано Но игра подразумевала, что будут такие умники, как я Так, хорошо, я повернул немножко не там Это чисто взять эту штуку Потом взять вот эту штуку Подпрыгнуть два раза Ага, я не допрыгиваю два раза Ладно, ничего Дождаться, когда это будет тут вот так, отлично. Отлично. Ага, я понял. Тут закрыто. А как открыть? Ай, тихо, подожди. Закрыто. Закрыто. Хм. Так, здесь. Здесь тоже закрыто. Не понял. Что-то я туда не въехал. Здесь ничего А, стой, подожди А, ну здесь хоть и есть мостик, но там закрыто И тут ключ как раз красный А чё так сложно? Так, подождите-ка Подождите-ка, здесь закрыто Почему нельзя было сделать всё немножечко проще? Чуть-чуть совсем Так, там я никуда не падаю Там я могу пойти дальше то есть здесь нужен красный ключ Чтобы пойти дальше, нужен красный ключ Угу, хорошо Блядь, туда еще и не попадешь Ни хрена Тут это тоже надо как-то открывать Ладно, вот мы попадаем сюда Блядь Еще и не ту кнопку нажал Что-то у меня голова не очень варит По карте, по карте, я не понимаю так, не понял. Блять, еще и подгорел. Хм. Я когда прихожу сюда, ручка я ничего не могу, выше я не могу. А все, нашел. Блять, ну ёб твою мать, еще и падать решил тут. Ба, нифига не спрятали эту тему. Будет угарно, это вообще секретка Блять, то Когда пугало ваша душа будет страх вас. Это сейчас было так мило Пиздец Нет, я должен был допрыгнуть Я должен был А я не допрыгнул О, ёб твою мать, и куда я упал Подожди, не буду Где я? Ладно, мне тут нравится А, тут еще одна битва, где я? А, то есть я. М -м, ну давай. Так, это нужно за время поубивать всех, правильно? Отлично, я прошел? Нет. А где еще кто? Блядь, там еще и внизу, да? Я так долго тупил, поэтому. Прошел, проиграно Сука Не, не, не, я пока это брать не буду Так, сколько патронов? Мало патронов, бля, не успею Ладно, облом Так, подождите-ка, мне нужно теперь Как-то вернуться на то место Где я что-то про профукал Ох, ты что, что Что-то так сложно-то так оказалось немножко А, вот, это вот это вот место А, ну теперь-то я туда не вернусь Ой, костюм, костюм, костюм да бери! Так, этот телепорт меня закидывает сюда. Не просто так, чтобы я, скорее всего, вот сюда. Нет, здесь жизнь. Блядь. Ёбаная радиация. А если я буду стоять в ней? Понятно, я понял. Блядь. А, тут она восстанавливается. Это хорошо. Блядь. Это очень хорошо. Чтобы понять, что мне нужно делать, я появляюсь внизу. Вниз туда падать нет смысла. Может быть сюда? Нет, не сюда. А, вот. секрет, Но это секрет. Это я нашел еще одного... новую игрушку. Так, хорошо. Это я телепортировался обратно. Так, я нашел еще один секрет Справа я был, но не смог взять Здесь мне нужно сделать круг Но там тоже стоит решетка Мне нужно запрыгнуть обратно налево да? То есть я прыгаю сюда налево Ну да, мне примерно сюда и надо Так, ну здесь закрыта решетка Здесь я ничего не могу сделать Здесь я крапкац... Блядь, сломался костюм. костюм, костюм, костюм Отлично Телепортируемся обратно Пока я решу эту за... А? а, нет, туда мне не надо, да Туда мне не надо И, и вот... Так, стопэ А, сюда я залезть не могу угу. Я понял Берем еще раз Здесь ничего нет Здесь есть только телепорт Который меня телепортирует в Достаточно безопасное место Достаточно Ключевое слово здесь решетки хуетки может еще выше как-то хотя нет не похоже может наоборот чуть ниже надо куда-то нет не похоже нифига не понимаю вот это я за... ой, тихо тихо радиация здесь я был правильно да здесь я был. Вот здесь я могу постоять подумать вообще я везде мог это сделать но отсюда выхода никакого нет. Блядь, ебать, я слепой. Пиздец. Охренеть, я просто слеп Теперь у вас есть доступ в центральный зал. Отлично. Так, я хочу просто ту штуку синюю взять Я не знаю, что это, я уже забыл, как туда добраться Прекрасно, да? Я просто, конечно, даю Так, я лезу сюда Здесь ничего нет Я забыл, как я попал туда наверх А, все, я вспомнил Все, я вспомнил Так, теперь, чтобы туда, туда допрыгнуть Нужно как-то... Объединенная Аэрокосмическая корпорация устраняет разрыв между человечеством Отлично! Что я взял? Я что-то взял. Так, теперь мне нужно как-то найти А, все, я вспомнил, где? Я иду сюда, иду на телепорт, иду сюда, карабкаюсь, прыгаю сюда. Ну. Э, э, э, куда? Отлично. Отличненько. Фух, это было сложно. Для меня, по крайней мере Для моей головы Так, хорошо, мы взяли красный ключ Дверь открылась Пулемет получен Ладно Допустим Ну, как оружие Патронов тратит очень много Но оно Их и так же собирает Хорошо, что я повысил свой боезапас И мне дали новую пушечку Тут внизу, кроме телепорта, ничего нет Спасибо за пулеметик, ребята Так прятать оружие умеете только вы Все, вставляю ключ Погнали Используем Ой, еще и самому вручную идти ходить разбираться, да? Погнали Раз М -м -м -м, пизда кому-то Ооо, парочку отрубила Парочку артериев отрубила Еще парочка осталась Теперь вам необходимо активировать второй терминал Чтобы уничтожить гнездо Оно не за дверью справа, нет? Я пока не могу открыть дверь, за которой второй терминал Поищите обходной путь Поищите, блядь, это что ломает? Ой, хуху, это оружие, по-моему, универсальное, да? Он, он, так щиты, ой, ой, ой, ой, ой блядь, ты что охренела что ли, блядь, ты чего? Тихо, это такая, алё, тихо, тихо, Блять, сдохни тварь. Столько пушек, конечно, столько патрон, которые я сейчас с -с сажу в никуда. Ух, отлично жизни есть. Отлично. Так, обходной путь. Обходной путь. Ага, это куда-то направо Я Не сюда. убегайте от наших альтернативных гостей. Я чуть поднял. ха, -ха. Так, тихо-тихо, ребятки. Так, его щит нахуй. Патроны кончились. Ладно, когда у меня есть любое другое оружие, я могу справиться с любым другим оружием. Ты чё, охренел? Блядь. Блядь. А ну-ка нахуй. Ну-ка, быстро Так, тихо, подожди, подожди, подожди Да подожди ты Понятно, я в ловушке сам себя загнал А жизни-то есть? Нету жизни Ай-яй-яй Ладно, я жизньку недавно поднял Которую очень жалко тратить О, ничего не поделаешь Ну-ка, блядь Разорвало, отлично Так, что-нибудь тут есть вокруг? Ничего нет Можно только обойти Что это такое? Это все, это то, что вы хотели от меня спрятать? Ой, зря Так, это обходной путь, я понял Так, рядом тотем скорости Ага, хорошо, сейчас будем искать его Да тихо, тихо, тихо Это такие бешеные, а я нет Э, ты чё? А, стоп, это не тотем или скорость? Нет, это не тотем скорость. Так, подожди Подождите, ребят, я не могу сориентироваться Что вы, блядь? Ой, б твою мать, что тут происходит? Понятно Ракеты на подходе Жуй говна падла. Жуй и Блядь о, Сказал я жуй говна и сам пожелал Лови еще одну Будешь меньше орать тут на меня Так, где я? Ух ты, блядь ни хрена себе поворот, эта бы штука бы меня сожрала инфосотка. Блять, ладно, понятно. Где тем то Я вернулся, красавица. А, вот он. Ёшкин Я был такой слепой, оказывается. Лови, кушай. Мне нужны твои жизни. Фух! Две жизни потратил. Нифига себе. А, я был не слепой, это а я просто был далеко. Мне просто надо было сделать круто. Я понял. Блять, лава блять. Так, а вот, блять. Напугала, напугало. Так, давай-ка, давай-ка, давай-ка, давай-ка, давай-ка. Опа. Гарри, я ясно, чтобы не погасла. Аккуратненько ходим мы с тобой по кругу. Так, здесь пара неверных, умерла, я понял. Что там чем бросается? Вот, когда они такие медленные, сразу так на души спокойней стало. Блять. Ой, я все равно попадаю в эту. Так, хорошо. Мне нужно направо и вверх. Ага, вижу, куда мне надо. Хорошо. Блядь. Блять, опять этот круг делать. Стоп, а как я туда заберусь? Подогодите. А -а -а, ебать, а как я туда доберусь? Погоди-ка. Погоди-ка, погоди-ка. Mm. Ладно, допустим, допустим, я сейчас сделаю опять круг тот самый. А, запрыгиваю здесь. И чё? А, ну все верно, да, все нормально. <coughs> запрыгиваю здесь, делаю прыжок, еще вот так, красота. Ой, толкай. Молодец, берем монетку Извини, ой, ой, извини Три раза тебя ударил подряд. Прости меня, пожалуйста Я не хотел Так, очки престола есть, отлично Так, что здесь? Ни он тут, блядь, лавы хуярит Там что-то есть Я, в принципе, могу туда допрыгнуть, но зачем? Но зачем? Так, хорошо Ага, подождите а, мне туда нужно, да, прыгнуть, как я понимаю, прыгну, да? Да, нужно, хорошо. Когда сначала сказал, зачем. Блядь, дважды. Просто дважды себя шатал. Отлично. О! О, Ака, Сдавайте кровь сегодня, чтобы лучше жить завтра. ха вот этот кровь сдавать это. Это как? Это они просто должны полностью защитить свое тело. О, отлично! Уже не важно, что изучать Будем все по очереди изучать Потому что для меня самые важные уже осталось Тут Я не понимаю, когда по мне все-таки попадают Разок, почему время не замедляется экран не сереет, когда я бы мог восстановить жизнь Просто этого не было Что-то я еще, ну не запечатлел Это так сказать Нахуй пошел Ой, привет, опа Бля, не, не успел, прости Бля, не успел опять Бля, там еще этот стреляет, так перезарядись. Отлично Отлично Вот эта бомба выручает как Раз Два Три Тихо, тихо, тихо Да куда ты? Раз Спина-то у тебя слабое место не фасок Ну все Такой весь просто изрешетенный Уже ни мускулов, ничего нет Уже из жизни-то нет И такой еще сражается стоит как-то Каким-то образом Опять кислота? Ну прям, о, секрет А, нет, это не секрет, я понял А, вот там что-то есть Это надо быстренько использовать Отлично, что, где? Прекрасно Прекрасно, так Где это что открылось? Ага, это мне как-то вот сюда там вот сюда, нет Это где-то открылось, где-то Опаньки но это у меня сейчас обратно возвращаться Но я хочу теперь секреточку взять Сейчас она прокрутится И опа, опа, опа Опа Красота! раз Ооо, вот это альбомчик Вот это можно будет послушать Можно будет послушать Какая красота же везде плавает Везде так красиво, аккуратно Откуда я упал? А, ну вон оттуда Отлично, вернулся обратно Так, мне показывает Идти туда Ага, Там дырку надо сделать, да? Как то Подожди, а как мне сюда попасть? Тут дырку надо сделать А чтобы туда попасть, нужно сначала Как туда попасть Так, хорошо погодите ка А, ну вот, сюда я иду Подпрыгиваю пару раз Еще подпрыгиваю, беру опять броньку то я нашел, хорошо Подождите-ка подождите что-то я не въехал Мне нужно попасть сюда Это нужно Там бой Не въехал я что-то ничего подождите -ка. Вот синий ключ Который мне был так нужен я его не могу взять По той простой причине, что стенка находится здесь А, Ага, -а -а, это я сейчас иду обратно Правильно, иду обратно Ворачиваю направо А, ну все, все, все Проблема решена сама собой Я просто слепой такой Так, вниз-то падать как-то не очень охота Но придется, судя по всему Ах. Ах, не зацепился А ведь знал, что так и получится Примерно Так, хорошо Как мне отсюда выбираться Есть телепорт А, ну все, понятно вот и все так так так так потом вот так берем монеточку спасибо монеточка престола так сказать потом прыгаем сюда вот так вот так вот все бля я ключ не взял да так, тихо, сначала тебя, ты с щитом Ты мне не нужен, потом себя Отлично Бля, опять та хрень Прыгающая падла Пошла вон Будешь мне тут еще это, Свои раскидывать И потом здесь уже ключик. Бля, ну я же говорил А здесь уже ключ А это то самое место, где я как раз не мог открыть Да, с помощью ключика Открывай Да, это то самое место, блядь, попало так. А мне сюда надо было? Сюда, сюда, сюда. Ага, потом вот так. Потом. Да я не буду вас убивать, мне сейчас, блядь, мне сейчас до да, вас. Все. Сюда, я понял. Да хватит уже, хватит. Давай я вот здесь встану и вот здесь вот вас постреляй немножко. Потому что у меня как-то это, бронечка-то немножко... Вот так сделаю, отлично Ай-яй Ай-яй ай Да пошел вон Расстрелялся тут, расстоялся Еще и мешает мне всячески О, бля. Открывай дверь Молодец Так. Открыв... О, секрет Ой, какой кролик Нет, этот альбомчик, конечно, помилей этот альбом... А, ну все, я здесь тоже дверь открыл, как раз ту, которую я хотел. Так, потом мне сюда. Мне вот туда надо попасть. О, аптечка. Спасибо. Бля, я понял. Я вас понял, ребят. Ща, ща, ща все будет. Ща. сейчас потерпи. Патроны кончились, что ли? Ну, ладно. Падло, блядь. Отлично зарядил. Сейчас будет, блядь, по вопрос по голове, бля Ай-яй-яй, ай, жизни не успел восстановить Ай, там была одна секунда как раз, чтобы жизни восстанавливать, но я что то это, что то мне не повезло, малек. Ай, хотел убить, а мне не дал Блядь, еще, ещё убегает, падла Куда? Куда бежишь? Пила только осталась <с> <rails> Просто, когда у тебя безвыходная ситуация, бери Падла, блядь. Сдохни, сука. Да, сдохни ты уже. О! Я хотел вообще-то тебя распилить. Ну ладно. Вот. Печалька. Открыто быстрое перемещение. Сейчас будет что-то жестокое, но у меня нету патрон. Это. О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Иди сюда. А, это упал. Фу, блин, а я хотел его, вообще-то, разрешить. Малеха, так. Чуть-чуть совсем. Ну ладно. Наконец-то, что-то я уже прям очень много уже так прошел. Фух, давай, погнали, я готов, открывай. Открывай ворота. Или мне так заходить? Нет? Или стоп, ну все правильно, куда мне? А, мне вниз. Все, я понял, ворота открыты? Дядь, ты мне дверь открыл? Так, что-то я не понял мне делать? -то. Подождите, -ка. я слышу, как бьется сердце. Чем мне сделать надо? Активировать, может что? -то. А, вот, да, ключ еще один стать А, блин, я что туплю? Я же красный ты не вставлял даже. Вот, вот. Люк приведет вас к Конечно, блядь, к терминалу приведет. Сейчас я кого-нибудь распилю, только подожди. Чтоб не расшибиться чисто. А, все. The end. Минус сердечко. Сейчас ему еще две артерии перегрызет. И все. Или сейчас его... Было бы на самом деле угадать, если бы сейчас просто ее в кашу превратило. Так, его с командной консоли, чтобы убить сердце. Ой, ой, ой, ой, извини Извини меня Но что поделать? Погнали Ну куда ты смотришь? Туда смотри Вот да, вот сюда надо смотреть А, ну это просто разряда Она, конечно, полопается Вот кашу, вот Вот кашу и превратила, отлично Ой, ебать, мне 95 секунд есть, чтобы съебаться. Основной генератор давай, давай, давай. Аварийном... Пошло нахуй, у меня патронов нет. У меня патронов нет, блядь. Давай, давай, давай, беги. Э, ты чё? У меня и так патронов нет. Отлично. Теперь есть патроны. Но мне надо бежать, блядь. Извините, у меня другие дела. Так, мне наверх, мне наверх. Так, теперь тупить нельзя. Вообще ни в коем случае. Опа, опа, опа, опа, опа. Пригодится, пригодится. Теперь мне вниз. Блять. Извините, я пошел дальше. Патронов все-таки не так много, а все тратить неохота. Так, я уверен, мне выше. Давай, давай, давай. Стоп, я туда иду. Туда иду. Проследуйте к ближайшему выходу, конечно. Так, где я, блядь? А, вот дверь открылась, отлично О, еще один портал Отлично Еще как жуханет Давай Ебать, Нормальная красота какая И все Там же целый генератор был перегружен Какого фига? Я думал, сейчас тут взорвется Тут все нафиг А тут просто эта красная пукнула и все Так неинтересно ну, по сюжетке очень даже хорошо все разворачивается. А на этом все. Это было достаточно долго. Я много где тупил. Это все было долго. Отлично, стычки. Я ни не, не секретный не прошел, ни врата не прошел. Это все только в будущем. Но, судя по всему, я... Да, ведь я не собрал ни то, ни другое. То есть... Не, меня исследование интересует. Все ли, что я не нашел. Так, я нашел все улучшения. Я не, на... я не собрал все очки. О, модбот я еще не все нашел, нифига себе, и не все батареи страж. Но ну, на этом все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, пока-пока.